Это НЛО огромного типа. Галактика, которая закрывает глаза на нашу планету. По всему миру происходят необычные, но странные НЛО. Они необычного формата имеют необычную угрозу к людям. Помимо того, что галактика заполнена этими необычными НЛО, они еще и угрожают людьми. В 2013 году удивительное было открытие нашли под пирамидой настоящий НЛО. Никто не брался раскопать этот объект. Утверждают ученые, что в этих местах есть сама энергия, которая производится от пирамид. Такое заявление делали не только ученые египетские, но и делали французы, немцы и германии. Помимо того, что по всему миру мы видим необычные видеосюжеты, как НЛО готовится к чему-то, что это такое? Помимо того, НЛО очень опасны, и помимо того, что они появляются ниоткуда не ни возьмись, но они еще умеют управлять нашей атмосферой. Исходя всей ситуации, мы видели, как на природно Эффекте видно, как НЛО вылазит из странных вулканических пород, которые, наверное, в Земле уже миллион, а может, два миллиона лет. Но это еще не предел того, что вы должны знать. НЛО контролирует нашу планету очень странным путем. Она уже поделена, но в этой есть ситуация в том, что спутники, которые определяют угрозу из космического пространства, могут ошибаться на многое. То есть... Когда залетает э, на нашу планету или астероид, или метеорит, то спутники фиксируют это необычное движение. Но через несколько времени этот объект исчезает. Но на самом деле спутники не так развитые, чтобы заметить, что это астероид или метеорит. На самом деле это НЛО, как и этот необычный видеосюжет. Вы видите, как необычная торнадо, Пытается уничтожить маленький домик, но появляется объект НЛО и останавливает этот необычный момент Помимо того, что все думают, что НЛО не имеют права вообще даже управлять природой, они функционируют очень необычным стержем НЛО имеет часть нашей планеты о том, что скорее всего нас заселили, но так ли на самом деле? Еще в 2007 году группа ученых заметили, что стали находить необычные артефакты в породах Земли. И они принадлежат миллиону лет назад. Кто-то находил даже наподобие телефона, а кто-то гельку, а кто-то даже молоток. Но как объяснить через другое пространство времени? Или они имеют право телепортироваться, или они имеют необычную структуру телепорта? Поэтому множество пирамид и построено, что в Китае, что в Египте, что в других уголках страны. Но самое страшное то, что никто не знает, как это работает. НЛО появляются помимо того, что в таких закрытых помещениях, а именно в лесных, то они иногда появляются в городах, как и этот необычный видеосюжет. Что именно происходит, когда появляется НЛО? Первое впечатление есть огромное и необычное такое состояние магнитных бури. Оно дает очень огромный помех. У множества очевидцев и людей видно, как появляются помехи. То в телефоне, то в телевизоре, а иногда вообще может и сгореть. Электричество НЛО выдает очень интересным путем. Погода, которая дает молнии, как раз и она дает электро усиления для этого объекта НЛО. Помимо того, все люди думают, что они видят шаровые молнии. На самом деле, это не шаровая молния, а НЛО-дрон. Они заряжаются молниями. На нашей планете около миллионов дронов, которые защищают планету от других неземных, можно сказать, существ. Поэтому множество ученых ставили на самолеты необычные тепловизоры и даже камеры. И они ужасались, когда видели, что над городами летают очень маленькие и очень круглые яркие огни. Это дроны НЛО. Они циркулируются и охраняют нашу планету. Но есть такое необычное явление, когда дроны просто падают. И как это определяет множество людей, что НЛО все-таки может не только управлять природой, но и наводить? На ужас города Это конечно очень странно, но есть и то, что вы должны прекрасно понимать Много лет назад НЛО скрывались под вулканами и они питались энергией Да, есть такие необычные вулканы Помимо того, что множество вулканов, они имеют свойство энергию для НЛО Почему и на солнце видно было, как НЛО подлетало и заправлялось солнечными энергиями и поэтому сейчас происходит вот такое необычное явление, как множество кораблей вылетают из-за таких вулканов. Они открыты для большинства людям свою скрытность. Но это еще не все. Землетрясения происходят по вине, опять же, НЛО. Они имеют право множество действий, которые находились под землей. Они сейчас вылазят, и тектонические плиты как раз раздвигаются по их путям. Но это маленькая часть того, что может произойти дальше. НЛО это такая структура, которая никому не изведана. Но есть люди, которые занимались уфологией на протяжении нескольких десяток лет. Я не знают, как НЛО представляет из себя для окружающих. Они выдают множество помех, они имеют необычное явление управлять психологическими действиями на людей, и они могут делать так, чтобы у людей были проблемы со здоровьем. Но это генетический прогресс, который, скорее всего, НЛО на протяжении нескольких сотен, а может даже и больше, руководили людьми на Земле. Также их называли богами, но теперь они инопланетные существа. Это, дорогие друзья, не сказки, это не пыль, это реальность того, что мы с вами не знаем про них ничего, а только смотрим, как они появляются на Земле.